Друзья, всех приветствую! Сегодня мы в очередной раз увиделись с Олесей У нас за то время, что мы были в непубличном пространстве, произошел ряд событий И о них мы в сегодняшнем ролике расскажем Первое, конечно, о чем бы мы хотели рассказать, это то, что, как многие писали, действительно органы опеки заинтересовались всей этой ситуацией Что, в принципе, и правильно, потому что органы опеки должны у нас защищать несовершеннолетних если имеется факт вопиющего нарушения каких-либо прав на совершеннолетних, они и обязаны отреагировать. Поэтому мы расскажем, что же случилось с Олесей, как вообще это происходило и что было в нашем случае. Олеся, здравствуй. Расскажи, пожалуйста, с чего все началось, кто первый забил тревогу, как вообще развивались события. Ну, первое, тревогу забила больница, то есть они увидели, я так понимаю, ролик, угу. а, и а, также они в больнице передали данные в опеку, вот после чего приехала опека. После... А больница, ну давай по порядку нашим да. же зрителям, угу. интересно. А, больница, я так понимаю, вызвала тебя на разговор? Да, меня вызвали они на угу. разговор, спросили о жизненной ситуации, о моих жилищных условиях, вот, и попросили предоставить акт осмотра жилищных условий от опеки, что... В противном случае они что, сказали, что не выдадут да, ребенка? Да, в противном правильно? случае, что пока они не удостоверятся, что там все хорошо, и ребенку есть где жить, и они ну, не отдадут ребенка. На самом деле, друзья, небольшое, скажем так, небольшая ремарка. По сути, у больницы таких правовых оснований настолько... Скажем так, принимать участие нет, то есть здесь больница проявила инициативу, ну и это неплохо, то есть мы не осуждаем сотрудников больницы, там главврачей, заведующих отделением, то что они проявили бдительность, и наоборот, мы считаем, что всегда, когда есть какие-то подозрения, что где-то несовершеннолетнему может причинен быть вред, любые должностные лица, в том числе и врачи, должны какую-то гражданскую активность проявлять. Итак, Олеся, расскажи, что было потом, после того, как больница поставила такие жесткие требования. Олеся, естественно, да. со мной созвонилась, и мы выработали определенный план действий. И расскажи, пожалуйста, как дальше развивались события. Ну, дальше опека приехала, посмотрели жилищные условия, составили акт, предложили свою помощь. Причем достаточно активно, я очень благодарю опеку, они очень хорошо мне помогают сейчас. А вот... Да, то есть, друзья, вы должны понимать, что мы выбрали политику открытости, и, как я и говорил, мы не скрываемся, и мы готовы сотрудничать и готовы показывать. То есть никто не стал там писать жалобы, куда-то что-то жаловаться, устраивать какой-то шоу там, с камерами бегать около больницы или около органов опеки, то есть Олеся. По моей рекомендации, просто поехала в органы опеки, сказала, здравствуйте, вот она я. У ребенка сейчас есть соответствующие условия для проживания, имеется квартира, то есть приезжайте, смотрите, правильно? И органы да, опеки, да, они так, составили да. акт органы о том, опеки что... достаточно оперативно да, приехали, составили да. акт о же личных условиях, что все хорошо. вот И этот акт направили в больницу и... Больница теперь тоже никак не препятствует Ну ребенок еще находится на Ребенок еще находится там, да Как состояние ребеночка? Состояние стабильно, хорошо То есть есть какие-то моменты на улучшение? Да, моменты на улучшение, их достаточно много А вот, Олесь, подскажи, пожалуйста Ты сказала еще, что органы опеки даже после составления акта активно помогают есть, да, активно помогают. То есть я постоянно на связи с моим куратором, женщина, которая в опеке. Вот. Она постоянно интересуется, что мне происходит, что нужно, что необходимо там, мне или ребенку помогает, также опека помогла и вещами. И благотворительные фонды, как бы там они обратились uh -huh. тоже с просьбами о помощи мне. Ну, в общем, друзья, мир небездобных людей, и на самом деле не нужно демонизировать органы опеки, потому что все смотрят телевизор, как там приходят, отбирают детей, такое действительно есть, но это есть, когда люди ведут совсем уже аморальный образ жизни. Когда человек просто оказался в сложной жизненной ситуации, и ему просто нужна помощь, чтобы вернуться к нормальной жизни, то, как вы можете видеть, и органы опеки у нас ведут себя замечательно и образцово, за что им... Спасибо. Огромная благодарность, да. Вот а так, друзья. В общем, следите за новостями про Олесю. Работа у нас идет, работа не прекращается. То есть на сегодняшний день уже подано заявление в суд. Мы сейчас ждем даты судебного заседания весь комплект документов подготовлен уже и подан и хотел бы вам также сказать, друзья, если кто-то может оказать какую-то посильную помощь Олесе, ну например с каким-то предложением там о работе какого-то удаленного или непосредственного заработка, помощью там, с вещами детскими там, с детским питанием с какими-то такими моментами бытовыми то напишите в комментариях что вы готовы это сделать и я думаю, просто я вас состыкую уже с Олесей напрямую, и вы поможете. То есть те, кто действительно mm -hmm. готов помочь, любая помощь сейчас действительно, она... Не помешает, то есть кто может помочь там, по одежде, по ребенку, кто может кстати, вот помочь по автомобилю, кто разбирается с автомобилем, потому что с автомобилем в последнее время, я так понимаю, беда, и, конечно, беда нужно всем, да. до ума доводить, я не механик, я в этом не силен. В общем, те, кто действительно готов помочь, напишите, и я вас состыкую, и вы напрямую, Олесе, как бы поможете. И заодно тех, кто там сомневается, что человек там что-то там выдумывает, разыгрывает, там такие комментарии были ужасные, что и аферисты, и прочее, ну, сами сможете убедиться, что человек действительно ему нужна помощь, и он готов эту помощь получить. Причем никто сейчас не говорит там о деньгах, то есть действительно есть у мне конкретные бытовые вопросы, которые необходимо будет закрывать. Друзья, мы с вами прощаемся, следите. Также хотел бы сказать, что подписывайтесь на мой телеграм-канал, там будет пошагово расписана именно юридическая сторона вопроса. До новых встреч!